Как быть более коммуникабельным человеком? Есть же люди, у которых рот не замолкает, а я молчун, интроверт. Для того, чтобы быть коммуникабельным человеком, нужно быть просто коммуникабельным человеком. И в себе это развивать. Любое качество человек может добровольно в себе развить, если начнет над собой работать. Эзотерика Андрея Дуйко. Прямо сегодня на моем сайте duiko.guru вы можете получить подарок «Магия денег». Для этого вам необходимо перейти на мой сайт duiko.guru и в левой части в колонке, там есть кнопочка «Получи подарок». Вы можете получить подарок. Второе. Вы можете прямо с сегодняшнего дня увидеть огромное количество акций, которые есть на нашем сайте. При покупке со скидкой 1, 2 третьей 3 ступени эзотерической школы Кайлас вы можете получить совершенно бесплатно, ступени первую вторую третью соответственно эзотеристской школы кайлас которые выпущены ранее беспрецедентная акция которую мы до этого никогда не проводили также обязательно следите за новостями переходите на сайт огромное количество интересных семинаров с невероятными подарками и скидками прямо сейчас прямо сегодня измените свою судьбу если вам никто ничего не помогает если вы не знаете как изменить свою судьбу вам поможет эзотерика Андрея Дуйко, если вам не помогает ничего, поможет эзотерика Андрея Дуйко, поэтому переходите, обучайтесь, я знаю точно, что эзотерика, которую я даю в первых и вторых и третьих ступенях эзотерической школы Кайлас, это то, что уже изменило миллионам людей жизнь и э, дает и ответы на вопросы, и инструменты, каким образом можно тотально, сто процентов и изменить свою судьбу.